со мной, птицы в ночи, ой, не молчи. Солнце на угле, на метле, кончился чай, вдруг выручай. Звезды не врут, метеорит вновь прилетит, спит человек. Есть только свет, Каждый из нас словно рассказ. Скоро весна, плачет луна, Пои песни, пои вместе со мной.